Это Лазурный. Именно здесь есть все для комфортной жизни, шаговой доступности магазина и мини-рынок. В непосредственной близости Воронежское море, Лазурный вписан в сложившую структуру железнодорожного района. Его название упоминалось задолго до строительства, такими знаменитыми людьми как Михаил Круг в песне «Пусти меня, мама». В ней он пел, что в лазурном шум и песни, и там братва гуляет. Также, Александр Блок в стихотворении «Мы встречались с тобой на закате». И действительно в лазурном шум и песни можно услышать каждый день. А закаты, о которых писал блог, просто завораживают и заставляют людей делать многочисленные фото и наслаждаться закатом на берегу водохранилища. Многие жители, за его ночные огни в шутку называют Лазурный Лас-Вегасом, что подтверждает его красоту и лидерство над другими новостройками. Михаил, мне нравится Лазурный, специально для Лазурный ТВ.